Польша 2020 поражает, и вы уже не поменяете работу без согласия работодателя. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И в этом видео мы обсудим один из поразительных и абсурдных, собственно, законов Польши, если это можно назвать законом, который заключается в том, что вы не сможете поменять работу, пока вам не аннулируют старое приглашение на работу. Почему я решил сейчас поднять эту тему? Дело в том, что еще в прошлом, в 2019 году, уже можно было без проблем менять работу без аннуляции старого приглашения. То есть без аннуляции старого освещения, делать новое освещение и легально трудоустраиваться на другую работу в Польше. Если, конечно же, у вас дополнительно есть определенные документы, такие как рабочая польская виза, либо биометрический украинский паспорт, к примеру. Ну а в этом году, в 2020 опять сделали так, почему-то, что нужно снова, чтобы сделать человеку новое освещение, оно же приглашение на работу, нужно аннулировать старое от старого работодателя. И эта проблема, к сожалению, снова вернулась таким образом в жизнь зарабичан. И в этом видео я расскажу вам... Как все-таки поменять работу, как самому аннулировать старое приглашение, если ваш прошлый работодатель, либо агентство по трудоустройству не хочет этого сделать, либо не может этого сделать, хотя он, конечно, может, это очень простая процедура. Возможно, просто вы не можете дозвониться до старого работодателя по той или иной причине, и вам нужно поменять работу, но вас тормозит старое свечение, вернее, блокирует вам путь к очередному трудоустройству так вот в этом видео вы узнаете как аннулировать собственно говоря старое приглашение на работу и соответственно без проблем податься на новое поэтому обязательно досмотрите это видео до конца чтобы не упустить полезнейшую информацию также подпишитесь на этот канал если вы на него еще не подписаны нажмите на колокольчик чтобы не пропускать актуальные видеоролики прямые трансляции на моем канале поделитесь ссылками на это видео с друзьями и напишите комментарии под этим видео После его просмотра но я начинаю как поменять работу в польше если ваш предыдущий работодатель не хочет аннулировать вам приглашение на работу поехали для начала по традиции конечно же хочу напомнить что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в польше потому что наверняка многие сейчас начнут возмущаться как так приглашение нужно было всегда аннулировать. Так вот, нет, друзья, в прошлом, в 2019 году я лично трудоустроил на работу очень много человек, у которых были старые приглашения на работу, не аннулированные. Мы без проблем делали им новые, и они шли, трудоустраивались. В этом году, как я сказал, все вернулось. Ну да бог с ним, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, и мало ли вас тормозит ваше старое приглашение, мы можем вам аннулировать, знаем определенные способы, уже один человек к нам так приехал со старым, мы аннулировали его старое приглашение на работу, собственно говоря, и сделали новое. И что будем так делать и в дальнейшем, потому что самому человеку достаточно тяжело это будет сделать. В любом случае, есть у вас приглашение старое или нету, что можем сделать новое и трудоустроить вас на достойную работу. А со списками всех актуальных вакансий, которые мы предлагаем, вы можете ознакомиться пройдя вот по этой ссылочке. Также пишите мне по поводу работы в Польше вот по этим номерам и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы не пропускать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Также хочу напомнить, что сейчас есть работы как для специалистов, так и для разнорабочих, как для мужчин, так и для женщин, так и для семейных пар. Сейчас требуются в первую очередь люди на производство пищевого полицелена в город Тыхи, в город Ятна. Достойная работа с перспективой карьерного роста. Работы для всех, не требующая ни языка, ни специальности, поэтому поспешите друзья. но что касается приглашений на работу, так хочу напомнить для тех, кто не в курсе, вообще для чего они нужны. Приглашение на работу, оно же освящение, оно делается от того работодателя, который вас, соответственно, трудоустраивает. Если это будет агентство, то оно делается от агентства по трудоустройству, прямой работодатель, то от прямого работодателя. Без него вы не можете работать легально в Польше. Даже если у вас есть польская рабочая виза, открыть в эту визу можете, соответственно, только имея... Это самое приглашение на работу, оно же освещение или освячение, без разницы. Опять же, если у вас биометрический украинский паспорт, обязательно под него тоже нужно сделать это самое приглашение на работу. И каждый раз его менять, если вы хотите поменять работу. Вот на ваших экранах это самое приглашение, вот такой листа 4 Собственно, более подробно об этом я рассказываю в своих предыдущих видеороликах. При желании можете найти. Суть в том, что если у вас есть действующее Приглашение на работу от работодателя, но вы хотите поменять работу, то вам нужно аннулировать сначала действующее старое приглашение. Таким образом, если вы не можете аннулировать по какой-то причине, то есть не может аннулировать ваш работодатель, либо не можете до него дозвониться или что, то в таком случае самостоятельно аннулирование свечения в случае если работодатель отказывается это делать, такое к сожалению тоже бывает. Как самостоятельно аннулировать освещение, если работодатель или агентство по трудоустройству отказывается это делать? К сожалению, данный вопрос звучит чаще и чаще. Тенденция такова, что агенции по трудоустройству не хотят заниматься этой работой и отвечают сотрудникам, что в случае увольнения агенция не обязана уведомлять ужонт прации и освещение не обязано аннулировать. И пусть самый насранник занимается аннулированием своего освечения. Это противоречит правовым нормам, так как закон четко предусматривает уведомление работодателям у до Працы, который выдал освещение об увольнении иностранца, ведь только после аннулирования у того появится шанс где-то еще официально трудоустроиться. Итак, на ваших экранах сейчас представлен бланк для заявления в ужонт працы от имени иностранца, которого заставляют самостоятельно заниматься аннулированием своего освещения, оно же приглашение на работу или свячение, освещение, кто как не называет, суть одна и та же. Обратите внимание, что заявление нужно подавать исключительно в тот ужонт, который выдал это освещение. Также акцентируем внимание, что бланк содержит жалобу на работодателя, который отказывается сам этим заниматься и нарушает законы, игнорируя базовые предписания уже працы. На ваших экранах в этом бланке указано Варшава город, вы соответственно указываете свой город, либо регион, в котором находится соответствующий ужонд, в который опять же... Вас подавали на документы, на оформление данного свечения. Ну и, друзья, ссылочку на данную статью я, конечно же, оставлю в описании к этому видео. Там будет, соответственно, ссылочка на скачивание данного бланка, который был недавно на ваших экранах. Ну и таким образом вы без проблем уже зайдете, ознакомитесь сами, кому надо скачаете, заполните и подадите. Если за вас некому этого сделать, вы сможете сами тогда аннулировать таким образом данное приглашение на работу, которое блокирует вам оформление нового приглашения на работу, которое вам, опять же, необходимо для того, чтобы поменять работу в Польше и официально трудоустроиться на другую работу. Что ж, друзья, если вам была полезна эта информация, еще раз напомню, обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, напишите комментарий под этим видео, поделитесь ссылками на него как можно с большим количеством друзей, актуальные вакансии вы знаете где искать, мои номера также в описании к этому видеоролику, заказывайте от меня компетентную консультацию по скайпу. От специалиста, опять же, то есть от меня. Она будет для вас на вес золота, если вы еще не были на заработках в Польше. Заказать вы ее можете, пройдя по ссылочке, которая находится в описании, опять же, к этому видеоролику. Ну а на этом у меня все. С вами был канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.